Всем привет на канале Футбол Весь Тут! Мы ценим ваше время и заботимся о здоровье нервов, и поэтому создали удобную подборку лучшего футбольного видео в мире ютуба. Каждый день мы выбираем для вас свежие новости, качественную аналитику, крутые инсайды, невероятные рейтинги, удивительные обзоры, захватывающие челленджи, да и просто интересные интересности. Формируем из всего этого удобные плейлисты и размещаем на канале. Больше вам нет необходимости тратить драгоценное время и энергию на поиски и отбор качественного контента из сотен видеороликов. Все это уже сделано специально для вас. Берите и пользуйтесь. Однако, коллеги, не забудьте подписаться на канал и сделать колокольчик веселым, и он точно ответит вам взаимностью. До новых встреч, друзья!